Яркий, красочный, всеми любимый праздник Новый Год не приходит к нам сразу красивым. Радость, фейерверк, эмоции и потрясающие впечатления не рождаются сами собой. Все это мы создаем сами. И кстати, товарооборот в зимние праздники увеличивается во много раз. Но чтобы такое произошло, нужно очень сильно постараться. Каждому хозяину магазина следует украсить его на Новый год. Человек очень любит красивые обертки и уже потом разбирается, что же там внутри. Поэтому привлечь покупателя к своим витринам и прилавкам можно только красивой оберткой. Значит, нужно обратить внимание на ваше новогоднее оформление. Если помещение позволяет, обязательно украсьте его елочкой. Без нее Новый год не такой праздничный и красивый ваша елочка может стоять как внутри, так и у входа в магазин. Кстати, о входе. Его как раз нужно обязательно украсить. Внешний вид помещения должен напоминать, например, сюжет сказки, возвращать вас в чудеса. Он должен манить всех прохожих своей красотой и загадочностью. А украшения для магазина могут быть самые разные. Мы подготовили для вас специальную, эксклюзивную, сказочную новогоднюю коллекцию. Причем предлагаем вам альтернативу настоящей зеленой новогодней елки либо искусственным моделям, которые уже не первый год вошли в обиход. Это новогодние елки, которые выполнены из стеклопластика. И самое главное их преимущество в том, что они прослужат точно не один сезон. Они не будут осыпаться, они не требуют каких-то специальных условий хранения и эксплуатации. То есть это универсальное средство для новогоднего декора. Елочка выполнена из стеклопластика, поэтому конструкция легкая внутри полая. Вы можете ее транспортировать с легкостью, устанавливать абсолютно везде, как внутри магазина, так и на улице. Ей не страшны ни снег, ни какие-то другие осадки. Елочку можно легко закрепить на любой поверхности, а если вы хотите добавить изюминку для новогоднего декора, то сделайте так же, как и мы. Закрепите сверху звезду, так как там предусмотрено специальное отверстие, и, например, нарядите елочку новогодней гирляндой. Получится очень сказочно. Если размеры вашего магазина, возможно, кафе, ресторана, либо другого общественного места, куда устремятся люди в новогодние праздники, требуют минимального декора, допустим, вам не позволяет пространство, а елочку все-таки очень хочется поставить, обратите внимание, на наши модели, которые с точностью повторяют настоящую елочку Кстати, сверху мы уже продумали звезду А наша покраска, белая, с золотистым, серебристым напылением Создает эффект объемности Новогодний декор в виде елочек из материала стеклопластика Это отличное решение, отличная альтернатива Настоящим живым елкам и искусственным, как я уже сказала Но все-таки Новый год это время чудес Время огоньков, фейерверков и, конечно же, сказок новогоднее пространство новогодними светящимися конструкциями. Елочка выполнена из кованного металла с очень удобной подставкой, то есть вы можете поворачивать ее абсолютно в любом расположении. Установить ее можно как в витрине, так и внутри, допустим, магазина, либо оформить с помощью елочек торговые помещения, торговые павильоны. Если хотите, вы даже можете приобрести ее для дома, либо кому-то в подарок. Елочка работает от сети 220 вольт, сверху светодиодная лента, которая также не страшны никакие осадки, влага, то есть за ней можно также ухаживать. Мы вам предлагаем елочки в трех различных размерах для того, чтобы вы смогли подобрать именно ту конструкцию, которая вам понадобится. И, конечно же, все мы вспомним перед Новым Годом слова из песенки про Новый Год «В лесу родилась елочка». И здесь не обойдется без пушистого белого зайки. Именно пушистого, потому что мы создали новогоднюю коллекцию наших зайцев и покрыли их флоком. Они как настоящие. Их также можно использовать в оформлении витрин, магазинов, торговых центров, павильонов, либо каких-то других пространств, куда масса людей устремятся на Новый год. Создайте красивую обертку для вашего бизнеса, чтобы заполучить в новогодние праздники своих покупателей. А наши зайки вам в этом помогут.